Mm. -hmm. Привет, дорогие мои, меня зовут Радагаст, и сегодня мы продолжаем Инктобер, 8 число, отчет за 8 число, и тема у нас была Дозор. Эту тему, как известно, мы можем трактовать как угодно, и я ее буду трактовать как Дозорную башню. Дозорная башня это такой объект, который, в общем-то... Э -э -э можно вставить практически в любую игру, ну во всяком случае в любую фэнтезийную, но мы же с вами э, уже разобрались, что настоящие ролевики играют только в фэнтези. Поэтому, так или иначе, она подойдет вам практически куда угодно. Вот, значит, э, Что такое дозорная башня? Это какая-то башня, на которую кто-то может забраться и поглядеть вокруг. Соответственно, нам нужны какие-то смотровые площадки на нескольких э, уровнях и проходы между ними и, ну, давайте параллельно как бы, э, делать такие э, срезы и э, чертить, что там такое будет происходить. То есть, наверху там просто крыша, да? Потом дальше у нас находится э, такое квадратное пространство и э, по центру там э, будка такая в, с, у, с окнами в каждую сторону. И там балкончик, балкончик во все стороны, чтобы можно было хорошо там все, чтобы все проглядывалось в каждую сторону. Вот, это будет самый верхний уровень. Вот, что у нас дальше происходит, значит, дальше там, э, как, ну, какая-то лестница должна идти, значит, если э, мы учитываем, что у нас хорошие парни сидят, э, да, это я забыл э, еще одну балку, если учитывать, что хорошие парни сидят наверху и отбиваются от э, плохих парней снизу, это что значит, что те, кто наверху, когда они спускаются, они им должно быть удобно спускаться э, правой рукой к низу. Вот. А враги, соответственно, должны подниматься левой рукой э, кверху, поэтому у нас вниз оно будет идти э, против часовой стрелки. Вот. Ну, это как бы, это стандартное такое, э, такое правило для э, того, чтобы понять, куда вообще, в какую сторону должна идти закручиваться лестница в замке или там в любом фортификационном сооружении. Вот. Ну, вот это вот у нас получилась верхняя часть, значит, э, э, так как мы начинаем против э, часовой, то, э, ну, давайте, вот э, это, э, эта первая лестница, она будет, как бы, в дальней от нас э, части. Вот. значит, пока я, пока все это идет э, э, черчение, можно пока что пообсуждать, кого туда можно посадить. На этот раз я ду не думаю, что я буду вам давать совершенно такие точные советы по э там, расам или еще кому. Но как бы что, э у нас отпадают в основном только э летающие существа. Потому что им дозорные башни не нужны. Им э они просто как бы взлетел, поглядел, вернулся. Вот. Э -э ну и э -э также не подходят те, у которых есть легкий доступ к другим летающим расам. Ну, в данном случае это не очень подходит сюда, этот рассказ, поэтому его так, в подробностях рассказывать не буду, но есть некоторые как бы, расы в, вот, в циклопах и цитаделях, скажем, которые сотрудничают с довольно плотно с соседними летучими племенами. Ну и им, соответственно, тоже это не очень нужно. Можно просто попросить кого-то полетать и сверху все увидеть. Вот. Ну, пока суть до дела. Там вот я доделываю следующую лестницу и становится понятно, что эта лестница, ну, если она идет ровно, то она доходит не в, не в сам центр, то есть ну, фактически даже не на не на балкон, а как бы подходит к балкону. Вот. Но это немножко проще делается, там слева я буду под, подчерчивать, потом это немножко легче делает нам, упрощает нам жизнь по чему? По, по тому, что каждый вот этот из ярусов, он должен быть тоже такой смотровой площадкой, там должен быть тоже свой балкончик. Вот, значит, возвращаемся к э, э, существам. Э, точно у нас значит, нам не нужны летающие, и э, ну, все остальное, в общем-то, можно, э, лишь бы у, на, у них была возможность пользоваться лестницами, опять-таки. Вот, э, ну и естественно, там всякие бестелесные тоже немножко отпадают. Но это довольно просто, потому что бестелесные они, они практически всегда еще и летающие. Вот. А так, э, что? То есть, всяким кентаврам она тоже не подойдет, потому что им трудновато по лестницам ходить. Вот. Но остаются э, ну, гуманоиды и практически все, что э, такое вот более-менее, э, что может пользоваться лестницей. Вот. Здесь у нас идут какие-то э, упрочняющие стропила, потому что иначе оно все не будет, э, не будет хорошо работать. Вот. Ну и они идут, соответственно, тоже от... Э, э, от низу к э, центру, ну, кажется, что они идут именно к самой центральной этой штуке, это совершенно не обязательно, они должны идти по... ну, они могут идти по э, краю э, для того, чтобы поддерживать э, как раз вот эти вот балконы, которые там находятся, смотровые площадки. Ну, если бы э, я хорошо все продумал заранее и знал, где, э, где как чертить, то можно было бы оставить эти балки белыми, но а так э, у меня там слишком много всяких э, э, пересечений неправильных, поэтому уже закрашиваю их э, совсем черным. Вот, ну, а вы уже себе как, э, как хотите. Вообще, как бы, если как следует это все делать, не очень торопясь и начиная с карандаша, то можно как бы заранее все хорошо продумать, и если э, карандашом еще делать, то и, э, ну, то и стирать вполне э, можно это у нас лестница пошла дальше вниз, значит, пока я это дочерчиваю, в общем-то, такой, снова у нас медитативный процесс пошел, несколько мыслей по поводу того, как можно использовать дозорные башни в модулях. Ну, самый э, первый простой способ, это если это ваша дозорная башня, и, э, ну, просто это такая вот у вас локация, и можно э, э, на нее подняться и с нее что-то там такое увидеть. Ну, как бы просто так вот э, сказать, что вот у вас башня, вот вам целая карта, давайте поднимайтесь, это, конечно, довольно странно, потому что, э, ну, вообще, как бы просто подняться и оглядеться, это такой э, рутинный процесс, как бы рутинная заявка. И если в ответ на эту рутинную заявку мастер отвечает, что вот вам целая карта, и вот здесь вот лестница есть, а вот здесь лестницы нету, а вот здесь вот такие вот подпорки, а здесь сяки, то у игроков возникает ощущение, что надо с этим всем что-то срочно делать, и что-то, в общем, чем-то чем пахнет не тем, и что-то такое опасное вот-вот наступит. Ну, возможно, они, конечно, в этом и правы, но э, к чему я клоню, что раз уж, э, раз уж вы такое вот даёте э, игрокам, э, то, э, как бы, желательно было бы э, иметь еще какие-то идеи, что с этим делать. То есть, если эта башня ваша, и с нее вы хотите, чтобы они увидели э, врагов, ну, дальше сделайте что-то ещё из... Э, вы, э, вытяните еще что-то из э, этой башни. Что можно вытягивать? ну э, э, скажем если вы оттуда, если ваша партия оттуда заметила врагов, то эти враги могут подойти слишком близко, слишком быстро и нужно будет как-то от них там отбиваться. Это один из э, случаев для которых вам действительно понадобится э, карта. что еще может быть, что э, на этой локации что-то э, игрокам ну, персонажам, что-то нужно там найти. Вот. И тогда тоже карта им нужна, потому что они должны знать, где, где им искать то самое что-то, что там где-то вот, э, заложено. Вот. Э, что еще может быть? Эта башня, башня может быть не наша, а противника. И тогда всего, что я сказал, можно повернуть с, с ног на голову и э, из этого вытянуть довольно много э, других э, сюжетов, и, которые будут, в общем-то, повеселее. То есть, э, если на башне сидит кто-то, кто нас может заметить, то э, первая возможность э, как-то это вставить в сюжет, это попытаться что-то э, сделать с ними до того, как они нас заметят. Потом, если они заметили, можно не дать им возможность подать сигнал. Значит, как оттуда подается сигнал, это тоже как бы личное дело. Додумывайте как хотите, возможно у них там какой-то гелиограф стоит, еще там чего, я не знаю, э, э, дымовую. Ну, этот самый костер с дымом они разжигают, или еще что-то. Или просто гонца посылают, или.. Э, из лука, там какой-то огненной или еще какой-то взрывающейся стрелой пускают ее куда-то, или еще что-то. Методов подать сигнал достаточно много, и, в общем-то, практически каждому из этих методов можно что-то такое противопоставить свою. Это, это одно. Другое, если у них уже нет возможности послать сигнал сразу, то это значит, что они хотят, ну, они враги, они захотят с этой ба дозорной башни, заметив вас, куда-то э спуститься и э отправиться э этот сигнал кому-то дать лично тогда, соответственно, нужно будет их э, там блокировать, не дать им возможность спуститься. Вот для этого как раз тоже вам и нужна будет карта, потому что нужны будут... Э, вам нужно будет знать, где там лестницы, где проходы, где э, дырки вниз, откуда можно спрыгнуть, где можно там как-то по э, спуститься, по балке, по э, укреплению еще какому-нибудь, по э, чему угодно. Вот, то есть в любом случае э, тогда вам э, карта... Ну, не так, чтобы нужна, но она может вам оказаться полезной, потому что из нее у вас э, выйдет какой-то квест. Кроме того, дозорные они тоже люди, ну или не люди, это мы уже обсудили, но какие-то мыслящие, разумные существа, и значит, что эти существа, они должны как-то себя поддерживать. Возможно, они там сидят, я не знаю, обедают в какой-то момент, или еще там чего-то, возможно, кто-то им должен занести эту еду, что-то можно с этим выдумать, как-то, я не знаю, отравить, усыпить, еще там чего-то такое. Кроме того, сама вот эта вот их ну, основная старушка, основное место на самом верху этой башни, оно достаточно ограничено и достаточно отделено от всего остального мира. Просто потому, что вот оно на каком-то там уже у нас на пятом этаже находится. И э, потому, что издалека видно, если кто-то захочет к нему подобраться. Это значит в том числе, что там на вот этом вот пятом этаже кто-то может быть э, э, заточен. И кого-то там держат, э, чтобы его издалека никто не увидел. Но, тем не менее, наоборот, всех, кто будет подбираться, можно будет оттуда заметить э, издалека. Естественно, если э, у вас такая вот башня, в которой нужно не просто найти что-то такое, что там э, есть, а э, там есть совершенно э, конкретный, четкий э, узник, которого нужно спасти, то э, вам вполне тоже нужна будет какая-то карта, чтобы понимать, опять-таки, где э, подход, где проход, где что там... Э, куда можно двигаться, куда двигаться нельзя, и так далее. По каким-то балкам можно пролезть, и, и так далее, и тому подобное. Вот. У нас практически все готово с картой. Единственное, что сейчас можно постыковать немножко э, э, такие вот проекции, как бы боковую, и э, ну, такие очень схематические э, э, планы каждого из этажей. Который я сделал, потому что, ну, чтобы было понятно, где вот эти вот э, балки там э, входят. Что они не просто где-то сбоку там идут, а они вот в центр э, этого балкона прохода э, входят. Вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще. Завтра будет продолжение инктопера,